Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! И сегодня у нас будет что-то невероятное, у нас новый подопытный, новый эксперимент. Погнали, посмотрим, что из этого выйдет. Встречайте 14-е Многие спорят по поводу того, что мыть подкапотное пространство или нет. Я считаю, что безусловно стоит. Во-первых, улучшает эстетический вид подкапотного пространства, во-вторых. Убирая грязь, вы улучшаете теплодачу ваших агрегатов. В-третьих, для тех, кто переживает за электронику своего автомобиля, я могу с уверенностью сказать, что на всех автомобилях 21 века датчики и блоки управления влагоизолированы. И на примере этого автомобиля я вам это докажу. Вот оно, подкапотное пространство, с которым мы будем бороться. Очень много ржавых пятен, которые хотелось бы устранить. И, надеемся, нам поможет э, этот способ, который мы подсмотрели в интернете. В этом эксперименте нам понадобятся мента с кола. Где-то я слышала, что кола разъедает ржавчину. Сегодня мы хотим это проверить. И у нас есть для этого автомобиль, который кишит ржавчиной. В coca колу мы добавим ментос. Добавим весь ментос для пущего эффекта. Добавляем ментос в колу, добавим побольше, высыпем вообще всю пачку и посмотрим, что будет. Вообще обычно начинает все шипеть и кола начинает выливаться сразу же. У нас почему-то этого не происходит. Она пенится, но какого-то фонтана нет. Они просто-напросто осели все на дне, и ничего не происходит. Давайте попробуем взболтать бутылку. Думаю, уже достаточно, вот прям чуть-чуть еще. И давайте открываем бутылку. И сейчас будет та-та-дам! -да и что-то вообще ничего нет. Ну, раз мы уже смешали ментус с колой, давайте посмотрим, работает ли он и уберет ли он ржавчину. Польем, подождем, посмотрим на эффект. А вы пробовали смешивать колу с ментосом? И был ли у вас какой-то эффект фонтана, взрыва? Похоже, что Ментос не растворился, но мы позже придумаем, что с ним сделать. А сейчас поехали на мойку. В общем, еще одна попытка. Заливаем уже колу в ментос. Посмотрим, что будет. Как я и предполагала, ничего не происходит. Жаль, конечно. Не понимаю, почему так произошло. Может быть, у нас не тот ментос, может, какой-то специальный должен быть ментос для таких фокусов. По технике безопасности написано, что нужно снять крем с аккумулятора. Дальше мы пену наносим на двигатель, ждем 10 минут и смываем. Средство мы не жалеем, наносим. Слой пожирнее, чтобы наверняка понять, работает оно или нет. Кстати, кола не удаляет ржавчину. Это все миф. Весь процесс нанесения средства происходил на мойке самообслуживания. И там собралось очень много зевак, которым было очень интересно, работает это средство или нет. В общем, они простояли с нами до конца эксперимента. Некоторые из них даже захотели принять участие в нанесении средства. Кто-то взял баллон для того, чтобы прочитать состав. С умным видом стояли и какие-то фразы говорили о том, что это все миф и не нужно покупать разные дорогие средства. В общем, мы объяснили, что мы сами хотели бы это проверить, есть ли смысл переплачивать деньги за какие-то бренды. Или можно купить обычную, не знаю, химию и также почистить свою подкапотку. Многие из присутствующих поделились с нами информацией, как они ухаживают за своим автомобилем. И вы не поверите, оказалось, большинство из них вообще не моет подкапотное пространство. Сейчас наносим завершающий слой и ждем результаты. Мы смешали колу с ментосом для того, чтобы посмотреть, отмоет ли этот состав жавчину. Но, как вы видите, все осталось, как было. А вот средство, которое мы взяли для подкапотного пространства, показалось себя великолепно. Мы нанесли где-то 3 или 4 слоя и ждали результат. И вот сейчас его вам покажем. На нашем канале будет еще много экспериментов, и чтобы их не пропустить, обязательно подпишитесь на наш канал. Капотка как новая, автомобиль заводится и едет. Ухаживайте за своими автомобилями, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.